Вот если мы будем ориентироваться на историю аж 26 -го года, и причем, знаете, иногда говорят, что те гадания очень-то интересные, они и рассматриваются, как раз таки, может быть, знаете, была такая так называемая Великая Депрессия, да, с -го года прошлого века. И это очень показательно, никто не говорит о том, что. На нашей с вами жизни такого не повторится. Это вопрос, скажем так, перестраховки, такое уже было, почему бы не допустить, что такое может случиться. Это к вопросу, когда это правило работало. Когда-то в какие-то годы, если там 50-е, вы видите, могли и 8, когда-то и больше изымать. Может быть, но это вопрос вашего риска. Я говорю про 4% того, чтобы э, как ориентир на какую ставку рассчитывать, а от нее мы поймем, какой же капитал нам необходим. Собственно, наверное, вот этот слайд я пропущу, пропущу, если надо будет, потом в будущем вернемся, потому что я по вот, активности аудитории. Смотрите, чем дольше ваш предполагаемый пенсионный горизонт, речь уже с того момента, когда вы начали получать пассивный доход, то, соответственно, тем на меньшую доходность вы можете рассчитывать. То есть 25 годам, если вы 25 лет, ну, условно, о чем речь? То есть в 60 вышли на пенсию, считаете 85, а больше я, ну так, не протянул, да, и мне будет достаточно. Ну, тогда тот мог бы. Там и на 4,9% извлекать из капитала. На самом деле это та задача, которую решают по факту, подошли к какому-то возрасту, с каким-то набором активов, каким-то капиталом. Но чтобы цель перед собой как-то визуализировать и понять, к чему стремиться, я считаю, что ее для себя нужно как-то обозначить. Вам нужно вернуть 20 слайд, да? И, и, собственно, 4% что это по-другому? Это на каждую тысячу долларов пассивного дохода в месяц необходим капитал в 300 тысяч долларов считается все очень просто если у вас есть три тысяч 300 тысяч долларов есть некий черный ящик который генерит вот ту самую доходность 4 процента и потом с поправкой на инфляцию то соответственно 4 процента 300 тысяч это 12 тысяч делим на 12 месяцев в тумбочку, грубо говоря, да, понятно, что рациональный человек положит на, ну, на какой-то там мелкий депозит, разделит и так далее, ну и соответственно по 1000 в месяц достает, встретил новый год, ему портфель сгенерировал еще тысяч, он опять их выводит, значит, соответственно, ну, мы для себя, вот каждый этот коэффициент, кто помножает, кто делит, то есть, понимаете, нужно 5000, ну, соответственно, нужно полтора миллиона. То есть здесь, мне кажется, все очень просто, но мне кажется, чтобы у каждого в голове была какая-то цифра, то есть должен прийти туда-то. А дальше человек может. Не тема сегодняшнего, но это уже так в двух словах. Посчитать, а где он есть, а за сколько лет он хочет прийти туда-то, прикинуть, а сколько он готов, может, способен как бы инвестировать, заложить разумную ставку доходности. Это все элементарно делается на финансовом калькуляторе. Вы получите письмо, по, ну видимо, завтра по итогу мастер-класса. И там будут какие-то ссылки, которые с какими-то полезностями вам, какая-то книжка, наверное, будет на скачивание, будут там калькулятор и так далее, про что буду говорить,